Приветствую! Сегодня будем говорить про динозавров, мамонтов, саблизувых тигров, шерстистых носорогов. Вот так и мы все это будем говорить. То есть мы будем говорить про, про динозавров. Ну или даже не будем говорить про динозавров но будем говорить про огнедышащих драконов, вот, ну, это все реальности, то есть все это раньше было, и все это ждет нас впереди, вот, ну, многие думают, что мамонты вымерли, на самом деле мамонты не вымерли, вот шерстистые носороги, они живы, вот и э, саблезовые тигры живы, и еще кто не понял, живы и динозавры. Но я пойду еще дальше, живы огнедышащие драконы. Вот. Сегодня я все это вам расскажу и докажу, что это все э, так и есть и так было и так будет вот и мы возьмем источник вот источником того почему они вымерли и почему они были сохранены да вот на планете Земля и так источником всей жизни является Бог то есть всякий дом кем-то строится но построивший есть бог да вот итак мы обращаемся к слову бога то есть библии вот в библии говорится что вот смотрите и от всякого скота чист чистого э, возьми по семи мужского пола и женского пола, а из из кота нечистого по два мужского пола и женского. Также есть птиц небесных по семи мужского пола и женского, чтобы сохранить племя всей земли. Обратите внимание, чтобы сохранить племя для всей земли то есть э, бог создал э, вот этих огнедышащих драконов бог создал динозавров вот и как думаете он э, показал в библии сохранить все это племя вот да и даже они взяли не по два как мы все раньше думали да а по семь по семь то есть по семь этих видов да допустим семь пород собак допустим семь коров э, семь пород коров э, семь пород э, вот этих э, овец там по семь пород вот этих э, ну там ящеров там всяких 7 там видов слонов да вот но если слоны были э, э, то есть они относились к нечистым животным то их э, всего по две пары то есть э, две пары мужского пола женского э, то есть 44 э, э, вида животных то есть 4 разнообразных вида и после скрещивания от них получается уже несколько видов подвидов появляется вот таким образом сохраняется многообразие видов по всей там планете да? то есть если по 7 видов чистых животных, по 7 мужского пола разнообразных видов и по 7 видов женского пола, то, то есть тоже разнообразные. После скрещивания они тоже тоже рождают подвиды, то есть ну, там совмещенные виды, да, вот. И таким образом появляется огромное количество вот этих видов живых организмов, ну, там, то есть пород, да, виды они остаются видом, а породы они как бы там они очень многообразные вот большое количество да вот и сразу начнем к делу то есть как говорит библия как говорит давид что вся земля стояла на изоляторе молнии то есть использовал использовал систему изолятора молнии энергии молнии вот чтобы сократить уровень океана. Как мы здесь видим, во времена потопа Ноя вся земля ушла под воду. А все воды через там, через сколько-то времени ушли под землю. Вот сейчас делают скважины. Вот. И оттуда забирают питьевую воду. Но раньше вот эти, эти вот пустоты вот по, были полами да то есть э, там воды не было вся вода была на поверхности земли и с помощью вот этих энергий молний вся эта вода ушла на небо вот на небо ушла вот а потом на земле э, делались какие-то производственные работы там Создавались пирамиды, там строились, вот, и там открылись вот эти э, туннели всякие, вот эти вулканические вот эти дырки открылись, вот, да. И позже, когда произошел Всемирный потоп, вся эта вода, которая была атмосферой, то есть водородный озоновый слой, они упали на землю, покрыв на 7 метров Самые высокие горы, такие как Аверейс, да, вот. Они были покрыти, покрыты на 7 метров. Вот. Это даже доказывает, что горы выросли под водой. То есть гора растет под водой. Вот, то есть э, вода была огромной. Вот. Вся, это была, вся эта вода была атмосферой. Теперь представьте себе, земля у нас полая, то есть там воздух, да, а вся э, вода планеты, она была атмосферой. То есть э, гравитация, гравитация Земли была ми минимальной. Вот, то есть вот эта Земля, да, а вот это ее гравитация, вот, которая состоит из озонового слоя и водородного слоя вот луна где-то летела вот где-то вот тут вот тут где-то луна была вот а атмосфера была огромной вот атмосфера была огромной даже возможно вот такой озон вот такой водород и где-то здесь летела луна вот ну, чтобы человек мог подниматься на Луну с помощью вот этих воздушных шаров. Вот. Тут посидеть. И потом там попить чай и обратно спуститься. Ну, просто спрыгнуть с Луны. Вот. Без парашюта. Упал. Панкс. Ну, вот здесь ей побежал. Вот. Вот такая вот у нас был очень густой, густой воздух. Почти как вода. Низкая гравитация. То есть, вес человек не имел веса, абсолютно никакого веса не имел, потому что атмосфера имела свою гравитацию. Вот. А причина вот этого потопа, потопа Ноя, служили нефилимы, то есть великаны, люди, которые имели огромный, огромный размер. Это... Люди, которые рождались благодаря вот этим пирамидам, да, где ангелы создавали вот этот холод, гормон дегидротестестерон, чтобы у них рождались дети. И таким образом от людей начинали, начинали рождаться вот эти великаны. Но через 120 лет вот этот водород и озон по причине того, что Бог... Был, ну, был намерен все это сжечь, все это сгорело и лилась отсюда вода, как дождь, да, 40 дней, 40 ночей. Вот, и здесь все на время сгорало, сгорало, сгорало, сгорало, сгорало. И до тех пор, пока вот эта атмосфера не стала вот такой маленькой. Земли сейчас маленький. Вот здесь озоновый слой, здесь водородный слой. В водородном слое сжигаются вот эти метеориты, которые падают, они сгорают. Вот, а вся вода ушла под землю. Под землю. Вот. Ной вышел из ковчега, отпустил всех животных. Они распространились по всей земле. В то время на земле было очень много льда. Вот. Ледяные горы были, потому что когда вот падает атмосфера, падает атмосфера метан, метан, который там есть, начинает охлаждаться, вот этот воздух, азот, они начинают охлаждаться и таким образом появляются огромные горы из льда, из льда и глины. Вот эти вот эти ледяные горы существуют до сих пор, например, на, этом, на Аляске, в Гренландии, в Якутии, вот. и в многих, в многих местах, например, на Ямале, вот. на горах такие есть вот, ледники, большое скопление льда, вот. в Северном полюсе, в вот, Антарктике, Арктике есть огромные глыбы льда, вот, которые были образованы во время вот этого э, горения э, водорода с озоном при падении давления. Вот. Ну вот. Раст... Вот эти животные распространились вот по всей вот этой поверхности земли. земли да. Вот. В то время э, Ной имел трех сыновей, трех сыновей, и они имели э, трех жен, да, вот, они жили сто лет, сто лет, у них не рождались дети, не рождались дети, вот, в течение ста лет, а потом, вот, через сто лет, да, произошел потоп, потоп, и через год после потопа у них начинали рождаться дети, то есть от них э, начинали рождаться дети и распространились э, по всей поверхности Земли, вот так вот появились, появилось человечество, вот люди, да, Вот, ну то есть э, здесь у нас получается э, Три сына имеют вот этот ген, ген Моисея, не, ген Ноя, да, Ноя, и жены Ноя. И дополнительно еще вот эти три гена, которые имели вот жены сыновей, да, вот. Дополнительно вот три гена основных. Вот. И из, из вот, этих, вот этих генов появилось все человечество, все нации вот, по всей поверхности Земли. Вот Точно так же и от, от, этих, от животных, животные у нас имеют по 7, да? по 7 мужского пола, по семь женского пола. Вот. Вот от этих пар появились все племена планеты Земля. Вот. Вот. В то время вот эти исполины имели огромный рост. Допустим, если человек имеет вот такой рост, исполины имели вот такой огромный рост. То есть это были огромными людьми, вот благодаря вот этой вот этому о, антигравитацию, антигравитация. Вот такие люди э, чувствовали себя нормально, да? Ну, то есть как ну, как нормальные люди. Вот в то же время там же были и вот эти динозавры. У ну, динозавры это у нас э, Такие вот огромные динозавры, вот, и огромные вот эти мамонты, да, которые имеют длинный хобот, вот, вот, то есть еще вот эти тигры саблезубые, вот, и они имели вот эти шерсть длинный, вот, теперь еще вот э, одно доказательство того что они имели вот все это да то есть большой рост вот длинный хобот длинный клык почему они неужели они жили так долго что выросли до такого размера да что вырос у них клык на очень очень длинные вот эти клыки бибни вот да они жили очень долго. Вот, например, здесь же говорится о дедушке Ноя, Муфусал. Вот, он жил 969 лет. Но умер, конечно, он не от старости. Он тогда был молодым. Вот, чувствовал себя очень живо. Вот был очень наглым человеком. он насмехался над сыновьями, то есть со, э, над своими правнуками, вот насмехался, говорил, что вы там строите вот. И он умер э, в том же году во время потопа, э, утонув вот этими э, водами потопа. Да? Которые создавались вот горением водорода и озона. Вот так умер Мухусал. Смотрите, он жил почти тысячи лет. Вот, Бибни Мамонтов это бибни слонов. То есть слоны жили точно так же. Вот долго. Так долго жили слоны, как и муфусал. И поэтому у них выросли вот эти бивни. И у саблизовых тигров тоже возраст вот такой. Вот, огромный, да, возраст. За все это время они выросли, вот эти бивни. А маленькие ящеры, вот ящери, они выросли до огромных размеров. До огромных размеров. То есть, вот эти ящери выросли до огромных размеров. Вот. А вот люди, которые рождались и становились очень высоко, они рождались, когда было тепло, когда человек не мог рожать детей. Вот Люди переставали рожать. Вот, смотрите, очень длительный период они не могли не рожать. Вот, смотрите, женщины, мужчины было больше, вот, больше 120 лет, да, вот, в 20 лет они женились, потом прошло 100 лет, то есть 120 лет, и только после этого они начали рожать, вот, то есть 120-летние бабушки, дедушки начали рожать детей. То есть, все это время они сохраняли свою молодость. То есть, они были молодыми. Вот. Вот. Именно в это время родились вот эти нефилимы. Вот поэтому они выросли до таких больших размеров, потому что все это связано с гормонами. Да? То есть, в то время было тепло. А когда тепло, женщина не может рожать. Вот. Поэтому ангелы строили вот эти пирамиды для того, чтобы женщина могла рожать. Вот. А вот динозавры, вот, это обыкновенные маленькие ящеры, маленькие ящери, которые вырастали, вырастали в течение вот этих лет даже больше этих лет то есть они могли жить намного больше потому что ящеры были сотворены намного раньше людей вот намного раньше людей даже возможно намного раньше вот этих животных вот поэтому они выросли до огромных размеров вот то есть Э, то есть динозавры, это и есть маленькие ящеры, которые сейчас живут на земле. Вот. То есть их разнообразие огромно, Вот. Теперь э, будем говорить про драконов. Почему же они огнедышащие драконы? Вот. Есть такие вот э, ящеры, да, яшери которые умеют летать то есть они имеют огромные крылья огромные крылья вот то есть рептилии имеющие огромные крылья вот эти рептилии не умерли они сейчас есть вот как вы можете наблюдать на фотографиях вот и они были огнедышащими то есть от них выходил огонь. Огонь. Помните, в Библии говорится э, про куст Моисея, который горел, но не сгорал. Точно так же они и горели. От них выходит огонь, но не сгорал. Я сам, сам видел вот этот огонь. да, Когда вот берешь пальцы, кладешь в рот, и когда э, отводишь, рядом э, с статическим напряжением то слюна, слюна начинает выходить и создавать вот такой э, быстрые быстрые движения э, которые в темноте кажутся огромным, огромным огненным шаром да таким огненное появляется вот такое э, движение и примерно такое движение и создавали вот эти, вот эти э, ящеры, да, огнедышащие это происходило потому что, потому что земля раньше была на изоляторе молнии вот то есть каменный уголь каменный уголь который содержал метан вот энергия молнии падает вот Энергия молнии падает И она распространяется По поверхности земли Вот Метан Изолирует энергию молнии А воздух Она просто Изолировать не может Потому что воздух имеет такие газы Как аргоны, ксеноны Неоны Вот Благодаря этим газам вот статическая энергия молнии падает э, с неба через вот этот воздух. Но не может идти э, через вот этот метан. Таким образом она распространяется <coughs>, по поверхности земли. Вот На поверхности земли есть э, сгоревшие вот эти древесины, древесные угли, э, через которые энергия молнии распространяется. При этом Происходит замыкание. Замыкание. Но ну, это <coughs> у нас является массой. Это энергия, поэтому здесь происходит замыкание. Это все происходит во время дождя. Вот идет дождь. Вот. Дождь. И э, здесь э, выделяется много водорода. Вот о таких каменных углях э, Библия говорит как о... О, о с, с эдемском м, саде, да? То есть райские условия. Вот. То есть э, каменный уголь создает вот именно такие райские условия. То есть здесь энергия, которая распространяется, э, начинает выходить э, от всех растительных иголок, стрел, вот, от хойных деревьев и начинает светиться светится и создает озоновый слой э, 3 а водород э, с дождевой водой за, при замыкании создает э, водород то есть водородный слой что мы раньше вот, э, смотрели э, как были образована атмосфера из огромного количества воды вот, именно вот эта технология и создает вот, этот, вот эту атмосферу. Э -э Растение начинает светиться, а еще вот эта энергия э дает вот этим ящерам, которые выросли до, до огромных размеров. Вот энергия, энергия э -э в слюне, да, в слюне э видится как огонь. То есть ящеры имеют вот эти крылья вот эти крылья благодаря чему они могут лететь вот лететь до да, спрыгнув при низком низкой атмосферном давлении то есть большое атмосферное давление при низкой гравитации вот, вот так то есть здесь огромная огромное атмосферное давление и очень маленькая очень маленькая гравитация вот то есть то есть все эти вот эти ящеры вот ящеры которые имеют огромный размер они все были огнедышащими то есть от них слюна выходит и начинает светиться Светится в темноте. Вот у нее даже язык вот такой. Смотрите. Вот отсюда энергия вылетает и светится. Вот и слюна выходит. Слюна выходит и здесь она светится в темноте. Вот. Вот, вот так. То есть э, динозавры существовали, и драконы, огнедышащие, тоже существовали. Все это люди видели. Даже в самой Библии говорится э, о огнедышащем драконе. Вот, вот. То есть э, вся эта технология действительно работает и все это действительно происходило, вот, то есть благодаря вот этими, благодаря теплу, благодаря высокому давлению создается тепло, благодаря теплу гормоны, за счет гормонов вот эти ящеры, они не умирают и вырастают до огромных раз, размеров, вот, перестают плодон... ну, перестают рожать вот то есть они уже не рожают у них дети не появляются вот. то есть дети не рождаются но смотрите они начинают расти расти до больших размеров вот то есть э, все сотворенное на земле имеет вот эти острые края, вот такие острые края, вот, поэтому и все животные, все животные имеют вот эти пух, вот, то есть э, ящеры тоже имеют вот такие острые края, вот, вот гребешки вот такие, вот. Благодаря этому отсюда энергия вылетает, вот эта энергия, отсюда энергия вылетает, светится в темноте, вот, плюс выходит энергия молнии, плюс от воздуха отрицательная энергия поступает, отрицательная энергия, вот, которая собирает э, катионы водорода от поверхности Земли, при замыкании вот этих древесных углей Благодаря вот этому водороду Водород это у нас антиоксидант Вот динозавры, вот мамонты, люди Они стареть просто не могли Вот, стареть не могли И поэтому они вот так выросли до огромных размеров Еще вот этот гормон, тестестерон, да? она не превращается в дегидротестестерон, поэтому волосы не выпадают, то есть волосы у слонов не выпадают, так они превращаются в мамонтов. И у носорогов тоже вот шерсть не выпадает, поэтому они превращаются в шерстистых носорогов также и у бега тоже шерсть не выпадает вот ну если у кого есть вопросы спрашивайте вот потому что все это очень интересно и сейчас мы будем как бы э, с удовольствием ждать ждать ждать все время, все время, пока не увидим вот все это. Огнедышащих драконов, динозавров, которые ходят рядом с нашими домами, вот, мамонтов, которые гуляют, шестицах вот этих носорогов рядом с нашим домом, вот, саблизовых тигров, которые играют с нашими детьми, да, вот, а наши дети будут молодыми вот сто лет да и больше вот все это очень удивительно если понравилось ставьте лайки подписывайтесь